Здравствуйте, меня зовут Ульяна, я живу в Чикаго, на Форсаже работаю недавно, но система мне очень сильно нравится, отличная компания, с которой мы работаем, продукт отличный и система просто супер, спасибо за подарки, за поздравления, за такие промоушены, очень приятно и неожиданно, спасибо большое.